Она работает, тоже не безинтересно. Но это особая песня, особый разговор. что мы видим? Вот мы э, видим, как э, вот здесь какой-то положительный знак. А здесь, допустим, отрицательный знак. Вот эти два шарика заряжаются вот этим знаком. А тут бумажки. Вот эти бумажки розовенькие, как вот бы показывают, как они тянутся друг к другу. Ну том, что есть кулоновская сила взаимодействия, эти бумажки сейчас притянуты друг к другу. Ну, как бы символизирует мальчика и девочку. Ну, взаимное такое предрасположение. А теперь мы возьмем сейчас это очень популярно, одного знака. И они... Вы видите устыбленные волосы, этот опыт можно поставить и на человеке. Вот, стыбленные волосы, но ничего более, никакого взаимопритяжения, кроме э, взаимного отталкивания. Что, что справедливо и правильное. Э, а теперь мы это же самое покажем на экране. Значит, опыт очень. Вот здесь вы сейчас видите на экране поверхность жидкости, мы ее сейчас посыпаем манной.